Всем привет! 34-летний Бурак Ащевит и 33-летняя Фахрия Эвджен являются не только одной из самых красивых пар турецкого шоу-бизнеса, но и одной из самых закрытых. Об отношениях супругов известно не так уж и много. Более того, даже о рождении первенца в середине апреля этого года поклонники узнали не от пары, а благодаря местному изданию. После рождения малыша супруги практически исчезли из поля зрения поклонников если Бурак хотя бы изредка появляется на публике, то Фахрии не выходит в свет и крайне редко публикует новое фото. Актеры очень редко делятся личными фотографиями и до сих пор не раскрывают подробностей о своем первенце. Поэтому, когда в своем Инстаграм Бурак опубликовал первое фото с новорожденным Кораном, именно так актеры назвали сына, это стало настоящим сюрпризом для подписчиков. На фото запечатлены лишь руки папы с сыном, однако несмотря на это, фотография вызвала бурный восторг у фанатов «Звезды». «Мой сын» подписал кадр по По информации из СМИ, Фахрии родила в частной больнице Мишанташи, Турция, и для удобства жены Бурак выкупил все комнаты на этаже, чтобы ее не беспокоили. Пара провела в больнице пять дней и 17 апреля молодая семья покинула ее стены. Впрочем, на днях Пахрия также решила сделать исключение и, наконец-то, поделилась соцсети редким совместным фото с Бураком. Селфи знаменитость сопроводила короткой надписью «Любовь». За считанные часы фотография супругом набрала больше миллиона лайков, и тысячи комментариев. Подписчики явно соскучились по любимой турецкой паре. В свою очередь Бурак опубликовал в своем инстаграм новый снимок. На нем Актер запечатлен вместе со своей женой Фахрии. На снимке пара представлена перед зрителям, одетыми в теплой пуховой куртке. Понять, где именно находятся Бурак и Фахрии невозможно, так как на фотографии не видно улицы, на которой они сфотографировались. Напомним, Бурак Ашевид, популярный турецкий актер и модель, который получил популярность во всем мире после того, как на экраны вышел известный роман «Королек птичка печья Также звездной работой артиста считается драматическая многосерийная картина «Великолепный век». На съемочной площадке, ставшего знаменитым сериала «Королек птичка печья Бурак познакомился с молодой актрисой Ахри Эвджин. Но тогда это знакомство ни к чему не привело. Зато в 2015 году, во время работы над мелодрамой «Любовь, похожая на тебя», между молодыми людьми вспыхнула любовь, и 29 июня 2017 года пара поженилась. Весной 2019 года Бурак Ащевид впервые стал отцом. Его 33-летняя супруга, актриса Фахрия Эвджен, 13 апреля подарила ему сына, которого назвали Каран. Звездные родители с головой окунулись в воспитание малыша и не спешат показывать его публике.